Самый частый ремонт с использованием 3D-принтера – это замена сломанных шестерней зубчатой передачи. Поэтому сегодня вы научитесь быстро моделировать и корректно печатать эти элементы. Профиль шестерни определяется всего тремя параметрами. Главный параметр – это модуль. Модуль – это мера размера зубца шестерни. Чем больше значение модуля, тем крупнее зубья, тем больше сама шестеренка. Модуль можно посчитать, зная внешний диаметр и количество зубцов. Это самая важная формула при дизайне зубчатой передачи. Второй важный параметр – угол сцепления, продемонстрированный на этом графике. Движение. Точки сцепления на плоскости образуют линию под углом к делительной линии между шестернями. Не влияет на размер шестерни, влияет только на искривленность зуба. В абсолютном большинстве случаев равен 20 градусам. Намного реже 14,5, еще реже 25. Третий параметр это количество зубцов. Иногда эти параметры написаны на самой шестерне. Что важно понимать про шестерни, вне зависимости от диаметра или количества зубцов, все шестерни совместимы друг с другом, если у них общий модуль и угол сцепления. Во Fusion 360 предустановлен скрипт для создания шестерней. На выбор два варианта, C++ и Python. Первый работает чуть шустрее. Кроме уже разобранных значений нам предлагает ввести зазор между шестернями, например при применении смазки или просто низкой прецизионности производства, Скругление основания зубца для укрепления конструкции Толщина, потому что это все-таки трехмерный объект И диаметр отверстия В случае, если из входных данных вместо модуля у вас непонятный диаметр пич Не путать с пич диаметр Можно переключиться на неметрическую систему в дюймах Или просто пересчитать этот пич в модуль Или модуль в пич, если так удобнее Последний появившийся скетч — это делительная окружность шестерни. Ее диаметр называется делительным диаметром. Пич диаметр. Не путать с диаметром питч. Две шестерни идеально сцепляются в случае, когда их делительные окружности проходят по касательной друг с другом. Погрешности допустимы. Ввиду природы работы скриптов, параметризировать шестеренку, к сожалению, не удастся. В случае необходимости построения внутренней или реечной зубчатой передачи этот скрипт не поможет. Однако с официального сайта Autodesk можно скачать плагин FM Gear. После его установки во вкладке «Создать моделирующей среды» появится опция создания шестерни, которую можно закрепить в панели быстрого доступа. Я использую этот плагин вместо стокового. Модуль внутренней шестерни можно посчитать из внутреннего диаметра и количества зубцов. Модуль рейки – из высоты зуба. Само диалоговое окно к этому моменту должно быть абсолютно понятно. Единственный отсутствующий из привычных параметров это зазор, мы решим эту проблему через несколько минут. Все это было про цилиндрические прямозубые шестеренки. Следующий по распространенности тип шестерни – косозубый, для него есть отдельный плагин. Разница всего в один параметр добавляется угол наклона зубцов. Кроме привычных модулей и угла сцепления в системе должны совпадать и углы наклона двух взаимодействующих шестерней. Самый распространенный способ определения этого угла заключается в покраске грани и накатке рисунка на бумаге. Также пара шестеренок может взаимодействовать только если одна из них левая, другая правая. Есть два способа построения такой шестерни. Первый повернуть плоскость зубца на угол наклона и построить профиль по спирали. Второй – держать плоскость зубца перпендикулярно все шестерни и построить профиль по спирали. Первый способ называется нормальным, второй – радиальным. Все вышеперечисленные формулы работают в случае, если способ построения радиальный. Профиль радиального зубца слегка меньше ввиду очевидных причин и позволяет оставаться верным привычному способу определения модуля. Конечная геометрия отличается не сильно. И так как в этом плагине можно ввести значение отступа, его также выгоднее использовать и для прямо прямозубых шестеренок, ведя нулевой угол наклона, если наличие скругления основания не имеет большого значения. Косозубые шестерни могут взаимодействовать и при непараллельных осях вращения. В таком случае угол наклона зубцов второй шестерни должен быть 90 градусов минус угол наклона зубцов первой шестерни, и обе шестеренки должны быть либо левые, либо обе правые. Что подводит нас к червячной передаче? Червячную передачу в большинстве случаев можно рассматривать как частный случай косозубых шестерен с непараллельными, не пересекающимися осями. Угол наклона одной шестерен червяка близок к 90, Можете иметь всего один зуб. У ведомого колеса, соответственно, угол наклона зубца близок к нулю. Косозубая шестерня появилась, чтобы увеличить площадь поверхности взаимодействия двух шестеренок, позволяя переносить больше нагрузок за счет уменьшения КПД. Кроме потерь на нагрев, в таких шестернях создаются силы, двигающие шестерни вдоль оси, расталкивая элементы и уменьшая их взаимодействие. Для решения этой проблемы существует шевронная шестерня или двойная косозубая, в которой к шестерне добавляется зеркальное отражение. В данном плагине для создания шевронной шестерни можно поставить галочку. Это не единственный подвид шевронной шестерни, но остальные придется дорабатывать вручную. Последний из относительно распространенных видов зубчатой передачи – коническая прямозубая. Пара таких шестерней должна быть смоделирована одновременно. Шестерня с 24 зубами, смоделированная для парной работы с 12 зубой шестерней, не будет совместима с 36 зубой шестерней того же модуля. Именно по этой причине, когда в цепи больше двух таких шестерней, одна из них полностью повторяет одну из предыдущих. Кроме этого, важными параметрами является угол между осями шестерней, который в абсолютном большинстве случаев равен 90 градусов, и ширина поверхности. В AppStory Fusion много плагинов для генерирования конических шестерней. Только один из них бесплатный и он абсолютно сломан. Чтобы им воспользоваться, нужно начать скетч. Во вкладке «Создать» найти этот скрипт. Выбрать параметры из ограниченного списка. Диалоговое окно не имеет ни единой подсказки. Отменить движение. Закончить скетч. После генерации объединить все зубцы с заготовкой и удалить скетч, который пришлось создать заранее. Так как пользоваться этим невыносимо, я потратил время и создал параметризированную пару конических шестерней и выложил ее в открытый доступ. Вы можете импортировать F3D файл прямо во Fusion и сохранить как отдельный проект. После этого вы будете иметь доступ к параметрам и древу истории. Все изменяемые параметры прописаны заглавными буквами. Проект параметризуется в разумных пределах, иногда выплевывает ошибки, но они как правило легко чинятся из древа истории. Иногда полезно менять параметры в несколько шагов. Если какие-то ограничения скетчей слетают, на странице проекта есть инструкции, где и какие ограничения должны быть расположены. В будущем файл будет дорабатываться и обновляться. К сожалению, среди производителей конических шестерней полная неразбериха как правильно замерять параметры. Я обычно замеряю высоту зубца, после чего перепроверяю, что получилось. Для печати шестеренок обычно рекомендуют использовать полиамид нейлон. Он прочный и обладает самосмазывающимися свойствами, что снижает коэффициент трения. Основные проблемы Проблемы при печати нейлоном заключается в его деформации при охлаждении, поэтому важно печатать либо в закрытом принтере, либо пытаться заметить охлаждение при печати другим путем, например, добавив юбку во весь рост модели. Для придания прочности шестерне стоит увеличивать не заполнение, а количество периметров. Из более экзотичных материалов люди используют ультем и пик, но они стоят еще дороже и печатать их еще сложнее. Также при печати шестерен в целом мешает такой артефакт как слоновья нога. Если решить эту проблему при печати вам не удается, перед экспортом из Fusion можно добавить к модели фаску. В заключение добавлю, что отличной практикой является составная печать шестерней. Это позволяет решить проблемы сложной геометрии, если такова и имеется, стоимости, если для некритичных элементов использовать более доступные материалы и времени печати, потому как нейлоном, как правило, печатают относительно медленно. Отличный совет попавшийся на ютюбе это использовать самоконтрящиеся гайки самофиксации, чтобы при вращательном моменте, действующем на шестеренку винты, не раскручивались.